Всем привет, с вами Соня, и я знаю, что у меня видео очень долго не было, но сейчас я в этом. Я сейчас хочу записать, значит, Let's Play. Вчера было обновление, вчера была среда, сегодня, собственно, вечер четверга. А, появилось новое задание у Джули. А, я уже хотела сегодня его пройти, но решила дождаться вечера, для того, чтобы пройти его вместе с вами. Ну что ж, начнем. Значит, тут нам нужно будет посоревноваться, потому что я уже пыталась чуть-чуть. Посмотрим, кто доберется до Форт Пинта первым. Ну, чё ж, хорошо, поехали. Короче, тут поначалу очень многие тупили, потому что не знали, куда ехать. Там было действительно трудно. Вот смотрите, короче, берете и, и, и езжаете, мы едете сюда. теперь сюда, и я не понимаю, какого фига она меня обгоняет. Э, насколько я понимаю, это задание для старрайдеров, но я в этом не уверена, потому что э, в информации ничего не было написано. понимаю нам осталось чуть-чуть, хотя кто знает. Ох, oh, щит! Ну, конечно! Конечно! Конечно! Конечно! Я просто в шоках. Просто в шоках. Как так можно-то? Просто не понимаю. Вот я лох. Просто лох. Ну, уже скажите за Кто играл в Star Stable, просто... Понимают меня, мне кажется, братья мои, потому что прыгнуть в Старстейбле и где-нибудь просто не застрять, ну, это невозможно. Вот, главное, не лохануться. Опа, наконец-то! Ну, сейчас я застряну где-нибудь в другом месте. фу Зачем так сложно? Почему нельзя просто поехать в Форт Пинта? Какие-то нужные... Вот. Правильная дорога сразу. Кстати, мне интересно, для чего нужна нам Форт Пинта. Но, наверное, мы узнаем. Соревнования между девушками. А что ты знала, понятно же, я просто буду тебе подаваться, как будто эти случаи... Господи, что она такая пафосная? Давай селим в автобус, который едет в район падения губернатора. Наверняка Мэнди уже ждет нас там. Да, поехали. Вот она, Джулия наша. Вот рядом Мэнди, я так понимаю, с которой у нас будет дальнейшее действие. Вот тут люди собрались, собственно. Задание появилось недавно. Ох. Наконец-то. Что ж так долго? Ты помнишь мою сестру Мэнди? Я вообще не помню ее, сори. Ох, давайте поговорим с Мэнди. Привет, Анита. Приятно видеть тебя снова. Сколько лет, сколько зим. С тех пор, как Джулия узнала, что в районе падения губернатора открывается Яхарла. Она каждый день меня изводит Теперь она начала давать мне уроки Как знать, может однажды я буду в клубе Бобкат Я так и не знаю, Боб? Я не знаю, как поставить ударение <с> Или открою собственный конный клуб, ха-ха Я так волнуюсь, сегодня собираюсь купить первое свое собственное снаряжение Джулия говорит, что очень важно правильно Выбрать иммуницию для верховой кисты Но все равно здорово, что ты, что ты тоже идешь Кто знает, может быть и ты присмотришь для себя какую-нибудь вещицу Блин, вот не дай бог они меня втянут в эту авантюру И заставят меня что-нибудь купить Ммм, не жалко. Я уже заглянула в витрину магазина Яхарла. Это недалеко, прямо через дорогу. Идем. Кстати, я вчера или позавчера там была. Ух ты, это кто? Господи, Господи Иисусе. Хорошо, ну почему именно сегодня? Конечно, в такую непогоду. Простите, девочки, магазин Яхарла должен, от... должен был открыться сегодня. Но вам не повезло, мне нужно позвонить слесарю, попросить ее при... прийти и починить замок. Что случилось? Ну, я сглупила и выбросил ключ от магазина. <смех> Молодец. Я знаю, знаю, и это правда. Это и правда было глупо, но знаешь, у меня действительно боязнь птиц. Я собирался открыть магазин несколько часов назад, но когда я пошел к нему у входной двери сидела стайка сорок. Я «Сначала я попыталась накричать на них, чтобы они испугались и улетели, но они просто стояли и трещали, как будто знали, что я их боюсь». «Растерявшись, я бросил у них ключ, а то заставила их улететь, но, к несчастью, ключ зацепился на одной из птичьих лап». Вот чувак вообще шикарный. «Случаем в магазин не попасть». «Видел я, в каком направлении прилетели птицы?» «Ха, это проказницы обычно сидят, пролистые на деревьях около кафе «Мороженого Леонардо». Они так и ждут, надеяться напугать бедных за кого-то там, прохожих, не успела прочитать. Ты говоришь, что сможет достать ключ, не знаю, как у тебя это получится, но если так, я буду просто счастлив. Вообще, я этого не говорила, но Ха. о чем мне теперь надо Н -н -н -н -н -н найти ключ? Я на это не соглашалась. Опа! Вот тоже видели, что они улетели. Толкать и трясти дерево. Зачем? Я и моя, моя, боязнь... условия выполнены. Ну, слава тебе, господи. Ключ забрала у Сорок это поразительно. Да, спасибо. Наконец-то могу открыть. Я харму, была в каком-нибудь из наших магазинов. Нет, тогда многое пропустила. Да, да, да. Лучшее снаряжение для лошадей. Но хватит стоять. Короче, ребят, если вам надо прочитать, останавливайте видео и читайте, потому что... Мне это лень, и мне кажется, что многим людям тоже слушать это не очень хочется. Так что, кто хочет прочитать, останавливайтесь и читайте. Открой магазин. Все, все будет. Вот он ключик. Всё. Настоящим официально оцени наши продукты, стильные продукты чего, что ждешь? Анита, я собираюсь пройтись по магазину прямо сейчас, давайте снимемся, пойди в магазин и посмотри товары. Хорошо. Ну, новинка, новинка, вообще офигеть, он стоит 0 рублей. Сегодня приглядела, Анита купила стильную новую уздечку для Firewind. Огненный ветер? Угу. Поговори с Джулией, нам дают нагавки за это. В любом случае, спасибо, Они-то увидимся. Это все? Это, это все? Это все задания? Я ожидала большего, серьезно, ребят. Мне кажется, это слишком малюсенькое обновление. Ну, типа ладно, хорошо. Я так понимаю, у нас сейчас нет никаких текущих заданий. Миссис Паккард, хочу съездить в деревню в Фиркрове. Я точно не знаю, как произносится она, потому что произнести ее по-разному я заметила, и все. У нас задание у миссис Паккард. Она в домике сейчас находится. В прошлый раз я делала, помогала ей делать пирог. Или она учила меня делать пирог. Короче, сейчас нам надо скакать к Анди И попросить его прийти к ней на чай. Ну или спросить его, придет ли он к миссис Паккард на чай. Чувствую, это не такое простое задание. Потому что сейчас скажет, что не придет. Она его будет умолять. Это как у меня, короче, в Фиргреве ой, фул в было задание, и я, короче, она все отказывала, отказывала какому-то человеку, там, девка, и он ей принеси это, принеси то, собери цветы, принеси что-то, вино принеси. Я не помню, что там было точно. И я такая, господи, я вам кто? Потому что ССО построен так, что ты просто в нем раб. И Толика. Мне кажется, это ужасно. Сходи с другой стороны, <смех> а что тут еще делать? А вот и Анди. А, ох, бабушкин торт из спинов это самое лучшее, что я знаю. Правда, я сейчас так знаю, знаю, но Оставь для меня, пожалуйста, один кусочек. Конечно, сейчас нам надо опять скакать туда и говорить, что типа вот он не придет. Ох, ну что ж. Все ребятки, привыкайте. Ну, конечно. Зачем? Почему бы и не перепрыгнуть этот забор? Зачем? Обо что я могла споткнуться только что? Все, конечно, хорошо. <coughs> Кстати, если вы хотите спросить, почему у меня западное утро, ну, типа, западное утро, то не спрашивайте меня, потому что я сама не знаю. Угу. Присядь и... что-то там поешь пироган, ну, так вот, западное утро, потому что, э, собственно, я случайно что-ли наугад нажала. То ли не знаю что, питание. Питание, поедание. Вот, и короче, я случайно так и сохранила. Это ужасно. И как, как, стыдно я просто забыла, когда надо вести себя за столом. Какой бы прекрасный день, не правда же, Анита? О, нам дадут какую-то шапочку, шлем, старая кепка Анду, именно Анду, а не Анди. Шогас очень красивая Вот так, вот все, мы типа выполнили наше задание. Ну все, всех вас люблю, спасибо за просмотр, пока. Ну да, пока. Ну вот, пока. И, вот сейчас пропадет надпись и. Опа, пока все. Ну, типа, да, это такое прощальное приветствие. Пока я не режусь дерево. Не режусь, не врежусь. Кстати, о красивых местах. Мне нравится там какое-то красивое место очень.